Друзья, мы в очередной раз посетили Новый Свет, только в этот раз мы пойдем в долину, в долину Ада и Рая. Вот по этой тропе. Троп здесь очень много. Но есть указатель. Там есть путь, не знаете. Не знаем. Не знаем, Сани. Сейчас узнаем. В эту долину уже целые толпы ходят, так что я думаю заблудиться будет очень сложно, только в ней. Камни все уже пошлифованы, скользкие, очень нужно аккуратно на них вступать. Немного не туда свернули, в сторону царского пляжа. Сейчас возвращаемся обратно на эту тропу. Вот вышли на какую-то тропку. Сейчас посмотрим, куда идти, наверное, туда. на карте вот он тортик выставляется горовел царский пляж царский пляж под ножник горы Она мы уже вот на этой горы. Продолжаем движение. Все выше и выше к космосу. Но не в космос, конечно. Есть там пик такой космос. Вот мы туда идем. Турецкий пляж видно лучше. Ходят они сюда вот по этим камням. Кстати, эта толпа, которая шла впереди и сзади нас, они как раз двигались из Нового Света вот оттуда по ущелью Царского пляжа. Ну, долетие это Меганом. Новый Свет вот за этим криптом мы не знаем что это за пещера Нет. да ну интересно может там кто-то живет дошли до обзорной площадки бансай Ну а нам дальше И в ту сторону. Идем дальше по Мы самые пенсионеры, нас все обгоняют. Мы аккуратно идем не торопясь. Ребята, вот пикада, которая издает звук. Да, наверное, это и есть. Да. не лестница. Может быть. природный кондиционер воздух тут идет как из кондиционера тут наверно даже можно залезть Но не нужно этого делать там есть какая-то пещера а Либаба? Вы? А выходи выходи подлый трос По вашему есть. А мы проходим ворота из ада в рай. Пролезу ли я тут... Еле я же Хотя не такой толстый. Ну что, теперь в рай. Теперь в рай. А это уже Веселовская бухта. Оттуда тоже есть заход. Тропа проходит здесь. Понизу, низу И выходит к воротам, через которые мы проходили. А мы сейчас снизу поднимаемся вверх, чтобы обогнуть эту гору с другой стороны. Там где-то пик Космос еще должен быть. Пойдем. Тоже практически не тропа, а только так обозначение. Тут какие-то ритуалы проходят. Наверное, жертвоприношение. Даже пойдем. Ладно. Да, вот вышли мы на тропу и по этой тропе разбом идти куда-то идти короче Хочется уже домой домой все рано домой а здесь полным полно улиток не этих полным-полно ракушек наверное это и есть дорога райда Ладно, уставшие все, мокрые, но мы все-таки идем, возвращаемся уже в сторону нового света. вот это лестница тавров ты залезешь туда? кошмар Поднимались. это Сейчас пойдем в ту ущелье. Здесь хорошо, прохладно. Мы победили, молодцы мы. Да, мол? А все уже хотела сдаваться, не пойду, говорить, все, высоко, страшно. Не страшно, надоело мне. Надоело. Все, мы прошли весь маршрут. Сзади это меня это уже весело. Папа, который мы шли, она под нами.